Информацию, которую я вам сейчас расскажу, она бесценна. Вы не найдете ее на каналах телевидения, она нигде не публикуется, не печатается в прессе по многим причинам. Первое потому что это невыгодно фармакологическому бизнесу мы их не интересуем здоровое, второе мы не нужны, как ни странно, здоровое государство. Платить нам пенсию до 120 лет очень накладно, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Если вы хотя бы на 10% используете эту информацию, то уже проживете на 5-10 лет как минимум дольше. Договорились? Итак, поехали. Называется эта информация концепция здоровья. Любой человек на Земле состоит из систем, и этих систем у нас 12. Опорно-двигательная, нервная, иммунная и так далее. Системы состоят из органов. Нарисуем сердце. Это неспроста, потому что 50% людей, а это каждый второй из тех, кто беспечно ходит сейчас по улице, сидит в помещении или загорает на пляже, умрет от того, что у него будет либо инсульт, либо инфаркт. Это официальные данные статистики. Наши органы состоят из тканей, а ткани состоят из клеток. Традиционная медицина занимается на уровне органов. У нее есть гинекологи, проктологи, стоматологи, окулисты. Называются они узконаправленные специалисты. Вы приходите к врачу, он выписывает рецепт, и вот вы уже спонсор фармакологии. Если бы лекарства помогали, то больницы были бы не, не нужны, они были бы пустые. Но они полные и лечат там ткани и органы. Я предлагаю заниматься клеткой. В школе мы учили, мы состоим из клеток, каждый день у нас умирает сотни миллиардов клеток. Но не спешите пугаться, на их месте рождаются новые, и в молодости это так, но с возрастом этот баланс нарушается. Но есть и хорошая новость, через три года мы будем состоять из новых клеток, и у нас с вами будет новая печень, селезенка, легкие глаза, волосы, а через семь лет даже новые кости. Поэтому возникает один вопрос, что на протяжении этих трех-семи лет получала наша клетка? Клетка не ест борщ, не ест макароны, оливье, селедку под шубой. что же она ест? Она ест аминокислоты, она ест минералы, витамины, ферменты, которые помогают все это переварить. Плюс ее оболочка состоит из жирных кислот полиненасыщенных. Вы их знаете это омега-3, 6, 9. В нашей клетке все это необходимо получать. Как? С питанием, потому что по-другому оно в наш организм не попадет. Так мы устроены. Вы скажете, так я это все ем. И я вам скажу, вы совершенно правы, вы это все едите. Но когда вы покупаете хорошее молоко, хорошие яйца, овощи и готовите при температуре больше 80 градусов Цельсия, почти все это, к сожалению, погибает. И мы набиваем желудок мертвой едой. Людвиг Файербах в свое время сказал: Дарменш из вас то есть человек есть то, что он ест. И чем больше мы едим мертвую еду, тем быстрее превращаемся в кого? В то, что едим. Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем и могилу себе. Мудро. Есть еще одна новость. Чтобы все это попало в клетку, нам нужна вода. Мы с вами состоим на 70% из воды, следовательно, на 70% от того, какую воду мы пьем, зависит наше здоровье. Для воды важны всего два параметра. Только два, не поверите. Количество и качество. По поводу количества все уже знают, что нужно пить 30-40 мл на килограмм веса. Как посчитать, тоже знаете. Берете свой вес, умножаете на и понимаете, что это ваше минимальное суточное потребление воды в день. Если весить 50 кг умножили на значит 1,5 литра в день. 100 кг – 3 литра в день. По поводу качества расскажу только о трех параметрах, их на самом деле много. Первый параметр называется структура. Есть такой японский ученый Масара Эмото, он доказал, что вода имеет память. Он воздействовал на воду звуками, говорил ей добрые слова, говорил ей злые слова. Потом при мгновенной заморозке показал, какая получается снежинка. В интернете этот опыт есть, его можно посмотреть. Он доказал, что от того, какую воду мы пьем, мы можем быть злыми и агрессивными, то есть больными, или спокойными и здоровыми. Вода имеет память. Она для нас очень важна. Это структура воды. Второе. ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, по-умному это называется соотношение положительно и отрицательно заряженных частиц в воде, по-простому, живая или мертвая вода. Важно знать, что со знаком плюс это как раз и есть мертвая вода, а живая со знаком минус. Живая вода дает нам энергию, мертвая вода забирает ее. И есть прибор, которым можно это все померить. Так вот, в магазине вся вода, что бы на ней ни писали, положительно заряжена, то есть мертвая. Примерно плюс 150-200 мВ. Вода кипяченая тоже мертвая. Она будет забирать у нас энергию. Если замерить этим прибором кипяченую воду, она будет плюс 300. Вода из-под крана плюс 200. Вода из-под фильтров плюс 100-150 мВ. Вода допустимая к употреблению должна быть не выше плюс 60 мВ. Но кто нам об этом рассказывает? Чтобы вода попала в клетку, без потери жизненной энергии, она должна быть минус 50, минус 70. Это именно та жизненная энергия, из-за которой мы стареем. Нас с вами можно сравнить с батарейкой, которая заряжена на 120-150 лет. Ученые-физиологи давно уже доказали, что мы можем жить 120 или 150 лет. Это академик Павлов, который заложил основу этой науки. Развивали ее Мечников Илья Ильич, Сечинов Иван Михайлович. Это наши русские ученые, они это доказали. Почему же мы живем в среднем 60-80 лет? Да потому что наш организм затрачивает колоссальное количество энергии, прежде всего, на переделку той воды и еды, которую мы ему даем. Ему необходимо переделать чай, кофе, пельмени в то, что он может дать клетке. Я говорил, клетка не ест борщ. И если раньше это было проще, пили воду из колодца, ели пищу с грядки, то в наше время это уже невозможно. Более того, он берет у нас в долг то, чего не хватает в воде и еде, у нашего организма. Позже я вам расскажу, как это происходит. А сейчас я вам расскажу вот что. Долгое время я искал, где можно взять правильную воду, правильную еду, чтобы моя батарейка не разряжалась, а заряжалась. Если вам это интересно, я расскажу. Есть такой показатель, называется кислотно-щелочной баланс. Он меряется в ПХ. У нас все в жизни – это кислоты либо щелочь. Наша кожа кислая, потому что это наша выделительная система. Она имеет pH 5,5. При pH 6 – умирают растения, при pH 5 – рыбы, при ПХ 3 – все живое. пх 3 – это зона смерти. Ниже 3 имеет рафинированная мука, белая, сахар, уксус, углекислый газ, которыми наполняют воду, делают ее газированной. Это все ниже 3. При этом ПХ умирает все живое. Наша кровь имеет ПХ 7,43. Как только ПХ сдвинется у нас в крови к 7,3, это кома, 7,1 это смерть. Человек попадает в реанимацию, врач еще не знает диагноза, но везде, в Америке, в Германии, в Украине, в России, везде врачи делают одно и то же. Что? Ставят капельницу. И в этой капельнице что? Физраствор, натрий, хлор 0,9%. Во всех странах мира медики делают одно и то же. Почему? поддерживают ПХ крови, потому что как только ПХ крови упадет до 7,1, человек умрет. Откуда это пошло? Я вам скажу, в 1931 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию за то, что показал, как ПХ влияет на наше здоровье и старение. И с тех пор это применяют все врачи мира. Но он также доказал, что при ПХ 7475 не размножаются раковые клетки. То есть в 1931 году Отто Варбург, по сути, открыл лекарство от рака. Потом уже это выкинули из всех учебников по медицине, и медики продолжают его искать и не могут найти. Последователи от Варборга позже сумели доказать, что при такой среде 7,4-7,5 ПХ не развивается патогенная флора. А, Б, В, Г, Д и ПП. Эта аббревиатура, как вы понимаете, расшифровывается она очень просто. Агрессия вирусов, бактерий, грибков, дрожжей, паразитов и простейшая. То есть то, от чего практически все наши болезни. Причем живут эти товарищи в каждом человеке, и верите в это или не верите, им на это наплевать. Они живут так же, как и мы, и так же, как и мы борются за свое существование. Мы же такие же паразиты на земле и делаем землей все, что хотим. Мы на земле живем, копаем, роем, бурим, добываем, не сильно заботясь о ее здоровье. Так вот, и они там внутри делают то же самое. Причем они жили на земле еще до нас, поэтому более приспособлены, так что их убивать нельзя. Потому что они все равно выживут, а убьем мы быстрее себя. Важно понимать одно. Если создать им условия для размножения, они убьют нас. Поэтому нам надо создавать такую среду, чтобы они у нас там не размножались, как им хочется. А пища наша сегодня – это кислая среда, которая этому способствует. Поэтому в этом надо разбираться. Земля для борьбы с нами использует разные стихийные бедствия, наводнения, цунами, засухи, пожары. Мы выбираем такой же путь. У нас это называется путь. Путь сохранения здоровья. Мы сами выбираем этот путь. Никто за нас. Первый пункт этого пути ⁇ это дух. Психология. Чтобы вылечить кишку, надо вылечить башку. И желательно, чтобы у нас хватило на это духа. Вот вам маленький пример. Чем мы занимаемся на самом деле? Чаша весов в нашей жизни. И мы на нее грузим что? То, что считаем самым необходимым. Это работа или бизнес, семья, квартира, машина, удовольствие и прочее. Это все висит на такой тонкой ниточке, которая называется здоровье. И как только эта ниточка надрывается, все. Все это теряет смысл, и мы это теряем. Попробуйте заняться любовью с женой, когда у вас болит зуб или напал понос. Интересный эффект получается. Или работа. Это же важно. Вы пойдете на работу, когда у вас инсульт или инфаркт? Я сомневаюсь. Именно поэтому я рассказываю эту информацию для тех людей, которые готовы тратить свое время, энергию и деньги, вкладывая их вот сюда, в этот толстый канал. Это первый пункт – психология, дух. Чтобы хватило духу, сделать первый шаг. Потому что духа не хватает, не поверите, всего на один шаг, на первый. Чтобы пойти дальше по этому пути, нужен пункт номер два – Убрать вечную еду, вредную еду и вредные напитки. Что такое вечная еда? Это та еда, которая не портится. Вы купили молоко, написано на срок годности год, ну, или месяц. Молоко может храниться месяц. Три дня максимум. Значит, там есть консерванты. Убрать, не покупать. Знаете, в Англии в первой заметили, и сейчас уже во всем мире, эта проблема, что трупы не разлагаются. Их даже черви не едят. Достали, сделали срезы, проверили они законсервированы, чем едой, которую ели люди. Пункт номер три. Вода. Это называется НВД. Наладить водный баланс. Научиться, как в детстве, пить воду. Не напитки сладкие, не чай с кофе, а воду. Проверить себя, пьете ли вы воду, очень просто. Если вы пошли в туалет, и ваша моча имеет цвет и запах, то есть она насыщена токсинами, это говорит о том, что внутри уже болото. Если пьете достаточно воды, то внутри прозрачный ручей, который не пахнет и не имеет цвета. Есть классная поговорка «вода камень точит». Слышали? Так вот, если пить правильную воду и пить ее достаточно, у вас никогда не будет камней ни в почках, ни в желчном. Они будут рассыпаться в песок и будут выходить. Кто начинал пить коралловую воду, это подтвердит. Пункт номер 4. Нужно регулярно делать очистку организма. Что значит регулярно? Это один раз в 6 месяцев. Раз в полгода. Что мы чистим? Первое – это желудочно-кишечный тракт. Объясняю банально и просто. Домой сегодня приходите, под мойкой есть такая штука называется сифон. Откручиваете, это займет пару минут. Посмотрите, что там внутри. Заодно почистите. Засуньте палец, понюхайте, можете резнуть. Ничего страшного, вы же туда не грязь с улицы смываете, а остатки еды, с тарелок. Значит все съедобно, правильно? Вопрос – почему же так воняет? И я вам скажу почему. Остатки еды. У нас в кишечнике таких сифонов очень много. Кто когда последний раз их чистил? Может быть, кто-то пьет ферри или колгон. Ну, обычно чистит стиральные машинки этим. Ну, чтобы не засорялись. Может, кто-то ешиком зачищает там себя. Кстати, вы знаете, что в любой религии есть пост. Это регулярная очистка собственного тела. Кто сегодня соблюдает пост? Таких людей все меньше, а болезней, соответственно, все больше. В православной религии, к примеру, есть примерно 200 постных дней, больше, чем скоромных в году. А что ели в пост в России, кто помнит? Каша на воде. Каша все выгребала, вода промывала. Я предлагаю очистку за 14 дней, которая все выгребит и промоет. Противогрибковая и противопаразитарная очистка. Одновременно. Есть много сегодня разных очисток, которые предлагают делать отдельно. Сначала противопаразитарную, потом противогрибковую. Обычно это потому, что по цене так выгоднее для продавцов. Есть такие цены, что человек не потянет финансово в один месяц обе. Но мы берем там, где это можно себе позволить. Опыт у нас большой, мы умеем выбирать, где и качество очень высокое, и цена незапредельная. Мы этим пользуемся сами, натуральными продуктами и травами. Наши бабушки использовали для этого что? Пижму, тысячелистник, гвоздику. Я предлагаю делать то же самое. То есть, есть три очистки, которые нам необходимы. Очистка кишечника, очистка лимфы. Лимфодренаж. И очистка печени. дюбаш. Особенно полезно тем, у кого уже есть запах пота от тела, когда пот сильно пахнет. Причем человек в принципе моется, но даже после того, как помылся, чуть вспотел, опять пахнет. Знаете от чего? Это пахнут продукты распада в организме. И мазаться дезодорантом, которые закрывают выход этих продуктов из организма, это значит копить их в себе. По сути, копить в себе болезни. Так что я предлагаю все же чиститься. Мы ведь снаружи чистимся если запачкались, мы же не ходим за мурашками, моемся, чистимся, а внутри? Или там не видно, пусть будет. Так вот, эти три очистки забирают 90% наших всех болезней. И последнее, пункт пятый, который восстановит наше здоровье на долгие годы, благодаря которому большинство болезней обойдут нас стороной. Что для этого сделать? Ах, если бы мы знали, да? Я вам скажу, один раз в день надо давать организму клетки это пятый пункт последний большинство ставят его на первое место и ошибаются и потом говорят что это не работает почему причина простая вы даете организму аминокислоты покупаете дорогие витамины минеральные комплексы ферменты а их съедают те кто вам даже спасибо не скажет наши внутренние сожители они тоже из клеток состоят им тоже нужно клеточное питание аскориды с витамином С живет в организме в два раза больше Гнездо стафилококка питается за счет нашего организма, развивается в нашем организме и убивает наш организм. И кормим их мы. Поэтому вначале чистимся. Код клетки это то, с чего я начинал. Надо кушать аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, жирные кислоты ненасыщенные. Для чего? Для того, чтобы клетка могла родить здоровую клетку. Из здоровых клеток построятся здоровые ткани. Из здоровых тканей образуются здоровые органы, и нам не надо будет ходить к врачам, чтобы они их нам вырезали, потому что они нам самим нужны. Органы соединяются в системы органов, 12 систем, из которых состоит человек, то есть мы. Вопрос только в одном, где взять такую воду и такую еду. Я беру это тут, где все есть в полном комплекте. Если вас это действительно интересует, я покажу вам, как пройти полностью по этому пути. Я распишу вам программу, и вы начнете свой путь к здоровью, потому что он у каждого свой. Я иду по нему уже 8 лет, и как только начал, через полгода уже свою аптечку, а она у меня была немалой ну я жена, ребенок, порцестамовал, норафены, гормоны, мази. Вот такая вот коробка. Взял и выбросил мусор. Жена хотела еще разобрать, может что-то оставить. Я говорю, зачем? Мы выбрали свой путь. И наш ребенок вырастет и выберет тоже этот путь. Или ты хочешь, чтобы она выбрала это? Нет? Тогда мусор. С тех пор у меня нет дома аптечки с медикаментами, и я очень редко пользуюсь услугами врачей. Хотите, открою вам секрет. Любой путь начинается с первого шага. Я предлагаю вам сделать первые три шага. Шаг первый – пройти детоксикацию организма, то есть вывести токсины, подготовить его к очистке. Второй шаг – почиститься. И третий – пройти программу восстановления. И абсолютно неважно, верите вы в это или не верите, уже после двух шагов вы будете точно знать, что вы идете в верном направлении. После очистки обычно люди будто заново рождаются. Видели таких? Уходят лишние килограммы, появляется энергия, глаза сияют, хочется жить и творить добро. Под видео в описании вы найдете, как это можно сделать. Там есть три разных варианта. Мы все разные по темпераменту, по силе духа, по возможностям, поэтому выберите то, что подходит вам. Начать самостоятельно, начать вместе с консультантом или начать в группе, которую курируют квалифицированные специалисты. Короче, свой путь выбирайте сами. А я на этом с вами прощаюсь. Если считаете это видео интересным, ставьте лайк, делитесь с друзьями, ну и нажмите на колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео, которые я буду для вас записывать регулярно. Хорошего вам настроения и здоровья. С вами был Александр Волин.